Сегодня я буду делать дом из вот этого корабля. Да, я его чуть-чуть починю за кадром. Хотя да, я пока починил. И так что погнали. Я пока строю нам паруса. Пару расус. Классус. Дайте-ка чуть. -чуть. Все, я специально сделал молочанка, чтобы не лагала. Так, давайте. оп, оп. Дальше Ну, короче, продол я продолжу, когда уже дострою ту мать. Ну, то пару паруса достроены. А теперь погнали строить вход. У нас будет две. Какая же дверь у нас будет? Она у нас будет. А так у силовые? Какая разница? Давайте куда-нибудь. А, да, куда угодно? Вот так. А, ладно, и так сойдет. Все. Дальше мы заходим, у нас тут сундучок. У нас тут что будет? А что он не открывается? Ладно, закрытый сундучок. Ладно, я шучу. Ребята, ресурсы 21 века. Не, ничего не, не скажешь. Ерунда. Ладно, мы вообще должны обустроить его так, что я сначала уберу всякое ненужное, и мы продолжим. Ну, что, ребята, думаю, нормально. Теперь обус. Ну установка здесь. Шо мы возьмем себе? А, я знаю, что рядом тут поставим. Так, сундук, сундук. Ладно. Где у нас тут? Кроватку любую. Стекл. Давайте стекло. Так, стеклышки сюда. О, это декорация. 21ка. Еще я возьму светокамень, поставлю свето, чтобы тут не было темно. Потому что факела... Факела это прошлый век. Прошлый век, прошлый век. Подождите. Светокамень. Не, ну чисто, ребята, получится. Кстати, это сит. Я забыл сит. Я оставлю в описании, если вы хотите так, так же, как я, сделать что-то с корабликом. Сделать дом из него или что-нибудь другое. Лайт, хай, хай, хай, хай, ставься кровать. Ладно, я кути не буду. Дальше, так мы ставим здесь браслеточка. Один. <-ersonal> Лето, а тут нормальное местечко, что поставить, дайте. Оп, оп. Пожалуй, у нас только дуры. Хотя не надо наоборот. Ориге. Оп, оп. как мы такое делаем? Ладно, давайте так, оп, оп. Здесь ломаем. Катерята, вот здесь я на этих окошках я знаю, что я сделаю. Ну и, конечно, можете догадаться. Если да, если вы знаете, что я хочу на возле окон поставить. Хотя не возле окон, а прямо вот сюда. Куда я еще стекло поставил, то напишите мне. Я, я думаю, каждый угадает. Хорошие цветы. Цвето. ту ту -ту, -ру ту ту Мы возьмем это. И пойдем сажать шити. Это чингезидус. Пришел к вам. Отдавайте мне долг. 20 чинге. Уже два года как не отдаете. Ладно. Что у меня совсем за кукуху поехал. Оп, сюда. Спасибо. Классисек, все дальше дальше все дальше все <coughs> да ты, да хрен сказал ну короче мы закончили это низ у нас <coughs> это низ Начал ночь будет надо таймсидей поставить uh, uh, так ну скажете да? Ну, да да все у тебя как бы дом есть но... э, ну я, я сейчас скажу ну ка кажется ну что ты здесь можешь делать там что-то подредактировать ну если конечно кому я вообще голову морочу конечно же вы знаете что я здесь буду вот это делать что я буду здесь делать ну давайте посмотрим что у нас там средства Путинск. это сюда собираем ладно я не буду сейчас не я буду ресы собирать все быстренько собрали все все хм, нормальные ресы еще раз говорю сит я оставлю в описании Чё, мне, что уже два раза говорю ладно вдруг ну, ну вдруг кто-то перемотал давайте оп оп сюда мы да. ленди я ничего не понял. Оп-оп, сюда мы с поставим. Сюда метелку. Вот дурак. Какая метелка. Ничего, уборщик, что да. Так, так, так. Вот здесь ряда. Поставим сюда блок. Сюда блок. Сюда блок. Здесь Аламаем, Хаща, Буйка, Шака. Да, эти самые сильные. В скобочках нет. Давайте, кстати, давайте вот так сделаем. Оп, оп. Ага, что? плита, нам уже плита, плитка, плитка, плитка, плитка. Сколько я уже? Нормально, 6 минут записывается ролик. Ну, я думаю, того оно и стоит. Оп, сюда, сюда. Блин, что за ерунда? А, ребята, кстати, знаете что? Я раньше реально, когда вышло это, я не помню, на какой версии, я начал вот это и так строить вот эти что-то в караках, как вот это. хорошо, что я понял. А то застряли, блин, блин, мы в каменном веке. Ну что-то мне холодно, блин! Помоги! А халай-махалай, я хочу спать! шалкер возьмем вы можете что угодно сюда поставить так давайте я рямочку у и тут у меня такая идея хотя может она и не прям типа вау ты че? Да ты просто мастер я типа ну, не знаю давайте берем мечек любой я хочу и теть и и чего нам надо а плитка плитка плита плита сюда ставим куда-нибудь на пикас хм, не знаю давайте здесь установим сюда ну если вы догадались то да я сюда меч будет у меня Хотя а да ладно почему он лучше висит так вот так как нибудь а, да. Я же забыл. Чуть, чуть не забыл. Чуть не забыл. Вот так. Так. Так. Ой. Шалкер. И вот где-то сюда. кровать, И Забабахали. все забрахали. Дальше стекло. Вы, конечно, можете не ставить стекло. Никто вас не заставляет. Быстро. Быстро стекло ставь. Клин, я Как и 10 минут? Еще издевайтесь. Я у меня за 5 минут все сделаю. Но наука требует шерсти. Все, рята. И, наконец-то, мы достроили наш кораблик. Он был... Как... Какое-то говно. Стало... Вот. Хотя, ладно, ладно, смотри, что я сейчас сделаю. Берем топорик. Топорик. И я хочу, чтобы... Он на... Типа на воде был. Ну, а теперь это сейчас. Ау. Ладно, я, я потом как-нибудь сделаю это. Всем. У меня в